день добрый дорогие друзья если вы пользуетесь проектом снг то вам очень будет интересно данное видео это видео покажет вам как легко и просто облегчить свою работу в этом проекте снг связанную с просмотром роликов то есть с заработком кредитов вот посмотрите у меня 258 кредитов я их просто потратить не могу почему потому что за меня ролики смотрят скрипт. Что такое скрипт? Это маленькая программка, которая автоматизирует процесс э, просмотра видеороликов. Что вам требуется? Вам требуется просто-напросто установить этот скрипт. Устанавливается он очень просто, будет отдельное видео и запустить его. Например, вот я указал, что я хочу, чтобы у меня скрипт работал 30 раз. Нажимаю воспроизвести цикл и пошло, поехало. То есть скрипт начал работать самостоятельно. Вот сейчас я уже ничего не делаю, работает сам скрипт. Он просматривает ролики, жмет лайки, закрывает окна. И, как я его попросил, делать это будет 30 раз. Вот такая замечательная вещь, такая замечательная программка, которая вам реально поможет облегчить позволит облегчить процесс заработка кредитов в проекте СНГ. Все очень просто, все очень быстро. Этот скрипт продается, продается за смешную цифру 150 рублей. Кому интересно, обращайтесь в Skype. А если вам интересно вообще раскрутка своих проектов, вы хотите научиться не накручивать свои видео, а раскручивать свои ролики, я вам предлагаю вступить в мою команду нажимайте на кнопочку хочу раскрутить проект присоединяйтесь к моей команде этот скрипт и еще множество других бонусов вы получите в качестве подарка от меня пишите мне skype и будем вместе раскручивать ваши проекты я помогу вам получить живые просмотры ваших роликов и привлечь живых людей в ваши проекты спасибо большое до свидания с вами был игорь черноусов